Итак, карта Д-Трейн Самарканд против Нукус Счет 1-0 Первую карту, напомню вам, выиграла команда из города Нукус Со счетом 16-11 И этой картой была карта Д-Инферно Вопрос, дойдут ли команды до третьей карты, до Даста второго Остается открытым и будет он открыт до момента Взятие кого-нибудь, какой-нибудь командой а, победной. А -а -а победного шестнадцатого раунда заветного. Ну, либо же через допы, там, все дела, потому что шестнадцать-одиннадцать на первой карте напрямую говорят, что допы могут быть. Кензо. Минус Гальгадот это энтрифракт на точке Б, и по идее этот минус должен подтянуть немного оборону команды Самарканд именно под эту точку. но ну, а на самом деле, нукусовцы хотят зайти на точку А, и это их основная как раз-таки затея, опять же, да, то есть отвлекающий маневр на точке Б. Не более, чем отвлекающий маневр, но при этом здесь по-прежнему находится уже кстати, три. И уже даже бомбу сюда перетащили. Вот они, какие хитрые ребята из города э, Нукус. Раскидывают, раскидывают, раскидывают. И заходят все-таки на точку Б. Ходжин. Вместе с товарищами по команде, а точнее вместе с Кинзо. Запрессовали. Гайверо Какой прыжок и какой хедшот от Ходжина. Да что ж такое-то? Вот это, дорогие мои друзья, камни-дробилка сейчас в исполнении команды из Нукуса. Счет 1-0. Uh, ну и также хочу заметить, что команда Нукус uh, начали в слабой стороне, да, то есть вторая половина для них вообще, по идее, должна будет пройти на ура Кензо, вот прям не прошло и 10 секунд с начала матча, а уже сделал первый минус, не прошло и 20 секунд, а уже сделал второй, в общем, достаточно быстро уменьшил количество живых самаркандцев на карте. Что, наверное, логично при учете того, что это все-таки экономический раунд. Гайвер. Один единственный, кто сумел сделать минус. И последним погибает в этом раунде именно он. 2-0. Также напоминаю вам, дорогие друзья, что на сегодня вообще, в принципе... Больше игр не будет, потому что часто задают этот вопрос в чате Я не знаю, конечно, многие сейчас отходили от трансляции И не сразу, конечно же, увидят Да и я уверен, что если я сейчас скажу, все равно э, Завтра нужно будет переобъяснять по новой Да и сегодня еще много раз спросят В общем, завтра будут играть команды э, Сурхандаре против Намангана И Корши 2 против Бухары 2. Я все время хотел это сказать еще на предыдущих картах, но забывал и вот сейчас как раз на перекуре вспомнил. Вот такие команды завтра будут играть. Поэтому Саша Наивный, конечно, спросит. Ну вот я про то же и говорю, но я все-таки скажу. Я хотел это сказать, и теперь моя совесть спокойна. Но вот неспокойна совесть должна быть сейчас у самарканцев, ведь они не позволили выиграть раунд своим оппонентам. Кинзо 1 против четверых. Сложный момент. Момент даже, скорее, не, не с точки зрения перестрелок. Он сложный технически. Кинзо хороший стрелок, и он может перестрелять своих оппонентов. Тут вопрос кроется немножечко в другом. Да, вот что вот. Технически ему нужно открываться из сотни. Позиция широкая. Перестрелку зигзагом, вы не удается выиграть. Вот, собственно, и весь итог. 2-1. В пользу коллектива из Гордонукус. Сань, а когда еще игры будут? <смех> Юрка, Юрка. Ну, конечно же, завтра. Конечно же, послезавтра. А, на выходных игр, быть по идее, не планируется. Н не думаю, что будут. А, ну и, собственно, дальше на следующей неделе три дня уже расписаны Counter-Strike. Сайджин. Снайперская винтовка появилась. И как только появляется АВП у Сайджина, у соперников из Самарканда появляются проблемы. Три. Три фрага успевает перед смертью сделать снайпер команды из Нукуса. Ну а Гайвер вместе с Кингом Папаем остаются против четверых соперников. Этот чемпионат в Ташкенте проходит. Нет, этот чемпионат проходит в городе. Г. Г. Как же он, господи, я все время забываю. Ге. Ги... Гиж... Гиждуван, вот, Гиждуван. В городе Гиждуван проходит этот турнир. 3-1. Точно завтра. Какая вероятность, что не завтра? А, нулевая. По-любому завтра. Ну что, дорогие мои друзьяшечки, а, Нукус хоть и отдали раунд, достаточно важный с точки зрения экономики, но, тем не менее, все равно справились и взяли последующий раунд, сделав 3-1. По экономике у обороны по-прежнему, хотел сказать, коляска, а, простите, а, качели. То у кого-то есть деньги, у кого-то нету Ну смотри мне, я записал Декинг Папай Минус Сайджин, Ходжин, ответный фраг И от Джигернаута еще одна ответка Прилетает, таким образом, нукус Кус Размениваются не совсем в плюс для себя Но позиционно Прям вот явного какого-то перевеса У игроков атаки не Простите, у игроков обороны не образовалось Оп Саматов Хороший хедшот по Гальгадоту, следом еще даже в Гайвера успел попасть. Но Гайвер, правда, не умер и с 33 хелспоинтами пытается сменить позицию. Погибает Чингисхана, по Саматову есть инфа. Есть стопроцентная инфа, по крайней мере, где он находился. Ну и да, за бомбой идти в апдаун это не очень приятно. Однако с минимальными потерями лайфбара Саматов справляется с Рон Ти Джеем и один против двоих. Тот самый Гайвер с АВП и Джаггернаут, который потенциально будет играть в спине у Саматова. 21 хп остается. Кстати, чувствует, слушай, Саматов чувствует. Чувствует, чувствует, ну, естественно, слышит. Это в первую очередь он слышит переб... передвижение э, Джаггернаута. Но основным аспектом, конечно, является э, чувствительность игрока. Слышу Джаггернаут и вспоминаю покемона с именем Джаглипу. Почему? Ничего себе. Вот это Юр, вспомнил. Ергалик, приветствую вас Гайвер Минус со снайперской винтовки В голову получает сейчас Чингисхан Начало для Нукуса не очень а, многообещающее Но нельзя сказать, что плохое да. А... Ладно, не будем пытаться анализировать этот момент Вот тут Сайджин забирает Гальгадоты И, кстати, убегает Вот тебе и ребятушки разменялись Блин, Джиглипуф. Офигеть, ты вспомнил, Юр, правда. У меня в голове аж не укладывается. <звы> Карточки были. У меня, блин, дома несколько плакатов со всеми покемонами. Было куча фишек, карточек. Я вообще был, на самом деле, в детстве огромный фанат этой штуки. Даже игры были, ну... На... На что там? На геймбой. На... Ну на Nintendo, короче говоря, Покемоны были обожаемая, обожаемая вообще франшиза. Ну потом как-то поднадоело, мне, честно сказать. Кензо минус Джигернаут. А еще ну весь мультсериал был на кассетах, короче записан его, даже на кассетах еще в те времена. Да-да-да-да. На кассетах, черт возьми, на видаке можно было посмотреть. Кензо. Один в поле воин или нет? Нет, конечно, потому... <с, <с, потому что хотел я сказать 5 секунд до конца раунда осталось. Но нет, раунд закончился досрочно. Не удалось засейвить э, АВП. Ну и, наверное, даже с точки зрения экономики для атаки, я думаю, правильным решением было как раз-таки погибнуть. Э, именно не сейвить АВП, а именно погибнуть. Тогда в таком случае при сейве не дали бы денег. и Ну, дропнул АВП, а сам без денег остался. Как бы сам с пистолетом Поэтому здесь правильнее все-таки, я считаю, полностью погибнуть всей команде И уже с пистолетами, да, провести экономически Да, возможно отдать и его Но Это лучше, чем экономика, которая у одного есть, а у другого нет. И в результате непонятно, когда и кому закупаться, и когда кому не закупаться. Но пока что, естественно, на пистолетах не удается удивить команду из Самарканда парням из Нукуса, что тоже достаточно естественно. Это все-таки, не будем забывать, да, ситуация, которая складывается для атаки... На глоках. Ну, хорошо, там кто-то играл с диглами. Ладно, диглы, может быть, и опасны. Глоки тоже, в общем-то, опасны, конечно, в зависимости от ситуации. Но при прочих равных глок реализовать на трейне в атаке сложнее, конечно. Трейн-зона контров? Да, Ерлан. Оборона здесь сильнее, причем сильнее достаточно, на порядок. Ну, в последнее время тенденции показывают, что атака тоже начала играть достаточно неплохо. Но все же оборона по-прежнему владеет большей частью карты. И именно поэтому является сильной стороной. Рон -Ти -Джей Минус Саматов. Чингисхан забирает э, Кинга Папайя. Сайджин минус со снайперской винтовки по Рон -Ти -Джею. Ну и тут, в общем-то, у нас опять же происходит занятие точки А. Погибает Гальгадот. И последним остается Джагернаут. Есть у него... Uh, снайперская винтовка но ну, это скорее в данной ситуации минус Потому что это будет провоцировать его идти сейвить Если он с м например, или ФАМАСом Еще попытался бы что-то выбить То тут уже, конечно, ни о каких ретейках речи идти не может Да и более того, нужно пытаться сейвиться А за сейвиться Чингисхан не позволяет 4-4 какой ажиотаж был с игрой Pokemon Go? Бродили, где попало, лишь бы поймать покемона. Да-да-да, у нас даже, по-моему, человечка одного, если я не ошибаюсь, блогера какого-то. Э, посадили за то, что он, короче, покемонов в церкви ловил. Коллекция фишек Дональда Дака была, ничего себе. Тоже раритет. Ну, неудачное начало, опять же, у нукуса. У нукуса я заметил, кстати, очень часто раунд идет плохо именно в самом начале. Вот перспектива где-то в центре э, раунда и в конце открывается более такая явная. И ребята под конец раунда на более поздних таймингах играют чуть лучше. Но в начале они зачастую пропускают какое-то количество киллов по себе и только потом пытаются дать размены, что говорит о том, что как я вот, например, на Инферно рекомендовал команде Нукус попробовать поиграть чуть жестче. Как раз-таки то, что они в начале часто теряют бойцов, говорит о том, что чуть-чуть жестче играть в самом начале, это не про них. Ну, вот не удается им правильно и грамотно играть быстро. Они пытаются играть вдумчиво, но правда в этот раз и вдумчиво даже не очень получилось. Саматов 1 в 4. И проигра... проигранная, простите меня, перестрелка. 5-4. Ну, самарканцы впереди на один матч -пойн. Ну, это такое себе, понимаете, да, дорогие друзья? Ну, типа, идти за сильную сторону 5-4, считая рука об руку, со слабой стороной, это говорит о том, что у самарканцев во второй половине будет все не настолько гладко, как хочется. Ну, вот, кстати, флешки, о которых я говорил, что, ну, бывает... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А вот это вообще как бы правилами должно быть запрещено. Кинул флешку, пошел купил новую. Вот. Обычно, конечно, на крупных турнирах всегда регламентировалось, сколько гранат а, может а, приобретать игрок. А то так, знаете, можно с респауна стоять и дымы везде раскидывать. Если денег много. Ну да ладно. Я думаю, это не сильно на самом деле на что-то повлияет. Хотя... Вроде бы никто не погиб, кроме Чингисхана Поэтому скорее можно было бы сказать, что эта флешка Сыграла на руку, наоборот, с самаркандцам Но, конечно, важно смотреть на исход раунда Кто его все-таки выиграет И решит ли эта флешка хоть что-то Ну, ХАЕ прилетела, Немного котснула Кензо Ну, в целом, не так уж и сильно Джаггернаут Минус со снайперской винтовки по Сайджину Важнейший минус достаточно сейчас был сделан. Ну, Кензо и Саматов по фрагу. Потеря снайпера кое-как скомпенсировалась, так скажем, для команды из Нукуса. Гайвер минус Кензо. Ну, тут как-то без дымов. Прям не узнаю команду из Нукуса. Ну, без дымов выходить на точку Б это прям очень сильно. Ну, надо бомбу ставить. Ходжан минус Джаггернаут. Ну, вот потому что надо было бомбу ставить саматову чуть-чуть раньше. Стратегическая ошибка, потому что снайпер уже теперь не успевает ничего сделать. Ну и даже еще и погибнет теперь из-за этого, по всей видимости. Нет, успевает убежать. <laughs> Быстрые ноги, не боятся ничего. А, ой, простите, не туда прибавил. 6-4. Ну, самарканд теперь уже закрепились с перевесом. Пусть и небольшим, символическим, возможно, все-таки... 15 секунд на закуп Да, в теории именно так и должно быть Раунд минут 45 Соответственно, после минута 30 Закупаться уже, по идее, нельзя Ну, это если дефолт Мы, конечно же, берем Джигернаут. Энтри фраг по Сайджину что то вот у снайпера команды Анукус Не сильно получается сегодня показывать нам Красивые э, фраги какие-то сделанные именно с снайперской винтовки, зато вот Джаггернал сегодня демонстрирует нам крутой АВП частенько. Вот уже, кстати, третий минус. Гайвер погибает. Гальгадот разменивает, убивает Чингисхана. И Кензо последний. Ну тут, конечно, нет надежд на победу никаких. Зато у них Friendly Fire прописан. Тут они молодцы. Да, с этим согласен. Friendly Fire действительно должен быть включен всегда на каких-то турнирах. Да и даже на шоу-матчах на обычных он должен быть включен. Но современные люди настолько расслабились, что даже Friendly Fire не хотят включать, потому что боятся, что нечаянно э, кого-нибудь из тиммейтов убьют. Зато же это включен. Выключенный Friendly Fire дает возможность вначале резать тиммейта. У нас же так все любят ножом почикать товарищи по команде. 7-4. Вообще он укусовца в счет нормальный для террористов. Да, абсолютно правильно, Ерлан, я с вами согласен. 7-4 это хороший счет, я даже больше скажу. Даже 10-5, например, это хороший счет, хотя, казалось бы, разница в раундах огромная, но это вполне себе рабочий счет. Тем временем, 8-4, очень быстрый экономический слив от коллектива Нукус, для того, чтобы восстановить свою экономику. Естественно, парни просто приняли решение пойти запушить точку, ну, а там повезет, не повезет. Ну, не повезло, так бывает. Главное, не огорчаться, ведь цель наверняка заключалась именно в том, чтобы просто восстановить экономику. Саш, я люблю тиммейтам хешку в ноги кинуть. Ну... Не сказать, что это уж прям очень плохо, но даже с выключенным френдлифайром важно понимать, что ХАЕшка все равно урон наносит. Вот что. Поэтому, ну, урон от ХАЕшки, к сожалению, нельзя никак отключить. Это и в CS GO, и в CS 1.6 такая тема, да. ХАЕшка так и так дамажит. Ну, Джаггернаут на чеке играет, собственно Ну, а Нукусцы пытаются занять зелень Рон Ти Джей с проблемками, конечно Но все-таки убивает Чингисхана И далее попытка занятия чего? Да хрен его, простите, меня знает чего Хожен последний И 43 секунды до конца раунда Уже определенно говорят о том, что занимать здесь попросту будет даже и нечего Но, видимо, стратег команды Нукус попытается Саш, какая команда тут фаворит? Ой, я даже не знаю Но я бы, наверное, сказал Нукус Хотя и самаркандцы тоже очень сильный состав То есть у них там есть Бывший профессиональный игрок пока ПКС 1.6 Поэтому тут, не знаю Даже я бы не выделял в этом матче фаворитов Это прям 50 на 50 Прям чистой воды <связать> Вот и тоже какой Вспомнил Фильмец, Юр. Я, кстати, его даже так и ни разу и не посмотрел никогда. Чуть не доходили руки. Джиггернаут. Минус кинзо. Саматов разменивает, убивая Гайвера. Но, опять же, отсутствие девайсов у некоторых из игроков команды Нукус не может положительно сказаться на итоге раунда. В любом случае, придется размениваться где-то, чтобы достать девайсы. И это будет в в виду, а, простите. Это будет влиять на то, что... Размены атаки не сильно нужны, потому что у них опять экономика слабая достаточно. Но при этом, при всем иначе не найдешь девайс. Как бы замкнутый круг. Вроде и надо размениваться, а вроде и не надо. Ну, как бы бесперспективняк, так скажем. Три игрока обороны сотые против Саматова и Саяджина, которые на двоих имеют всего-навсего 107 хп. Страшно. Страшно даже представить... Как, ну, кусовцам нужно сейчас напрячься, чтобы этот раунд выиграть? Ну, я думаю, на самом деле, напрягайся, не напрягайся, а самаркандцы такое просто не отдадут. Ну, слышен, конечно же, зум, поэтому Саматов откроется просто резко и... Просто резко и быстро получит по голове, и Сайджина оставит в одного. Пытаться спасать этот раунд, ну, тут... Мне кажется, спасти невозможно. Никак. Ха-ха, <связать> <связать> и смотри. Перед смертью еще Папаю засветил в бубен. Что, кстати, примечательно. Папай изначально эту позицию не держал. Он сам туда решил просто сходить, посмотреть, а что там у нас происходит. Пришел, получил по голове. Ни за что, ни про что. Очень нужен радар на стриме. Где синие, где красные. В смысле? <связать> Мишка Гами, вы о чем? Радара в 1.6 нету, к сожалению. Это не Counter-Strike Global Offensive, где есть радар. Тут такого нет. Ну, в общем, последний раунд первой половины. По всей видимости, это практически похороны команды Нукус и их атакующей стороны. Ходжин и Кензо, конечно, остались еще вдвоем. И, очевидно, они будут бороться, опять же, до последнего. И надо признать, дорогие мои друзья, если бы не Хаешка от Рон то вполне себе... Я бы поверил в то, что Нукус могут выиграть Я бы поверил в это, честное слово Но 11-4, но 11-4 такой Счет неприятный, но рабочий Можно из этого счета еще отыграть То есть это не означает Ну, что, типа Все плохо у Нукуса Могло бы быть и лучше Но, но как есть ну, теперь сильная сторона у нукусовцев. Посмотрим, как они будут ей пользоваться. Ну, и, конечно, посмотрим на атаку самаркандцев. Это тоже интересно. Ну, и да, исходя из сообщений в чате, можно сделать вывод, что многие команды на этом турнире играют без своих основных игроков, как вот, например, без Митивау играет команда Самарканд, да, также Самарканд еще без Амина играет, да, ну, типа нукус вроде бы как играют своим составом, как я понял, основным. Хотя, есть вопросы, конечно, вот, например, касаемо Чингисхана. По-моему, вместо Чингисхана раньше был человек с другим никнеймом. Но могу ошибаться. Ну что, пистолетка. Самаркандцы двигаются чуть-чуть быстрее, чем их соперники. Но это чревато чем? Победа или смерть? Пока непонятно, но пистолетка у самарканцев выглядит в любом случае куда более интересной, куда более жесткой, чем у нукусовцев, которые, закрывшись от широких позиций, ну, проиграли просто перестрелки. И все. 12-4. В очередной раз будут разыгрывать смарканцы, ну а в принципе что вы ожидали еще от этого матча, Я вообще не вижу никакого смысла здесь а, разыгрывать какие либо другие позиции, только так и нужно делать Ванила Ниндзя был вместо Чингисхана, но раньше играл он тоже под ником Чинга, а, да, как, как сложно все слушать, слушайте, как все сложно Так а это не один и тот же игрок? Вместо 1-2-3 играет Папай. И он тоже неплох. Ну, определенно неплох. Ничего себе. Даже достаточно просто посмотреть на пистолетку, которая сейчас была сыграна. Как бы очень неплох. Хочу сказать. Ну, лиха беда начала, как говорится. 13-4. Разница в 9 матч-поинтов. Но Куз будут ее пытаться сократить. И вот, кстати, с появлением Фомаса в руках Кинзо. Да ты чего? А гранаты? Вопросы к команде Самарканд. А где гранаты? Почему без гранат сейчас ребята пытаются занять точку у команды Нукус? Знаю, что там точно есть ФАМАЗ, бог ты мой. Даблкил от Ходжина. Это 14... Э, простите, 13-5. Неожиданно. Честно, очень неожиданно. Я совсем этого не ожидал. Чинга Чингисхан ⁇ один чел, но в прошлом турнире играл... А, ну то есть это играл он же в прошлом турнире? Просто под другим никнеймом, что ли, так получается? А, нет, Чинга и Чингисхан это один чел. А в прошлом турнире играл Ванила ниндзя Сложно, короче, я запутался. Саматов минус TheKingPapai, Гальгадот вместе с Джиггернаутом. Два минуса на двоих и Саяджин. Бесподобен. Бесподобен. Я бы поаплодировал, но нужно переключать игроков. К сожалению, в CSGO это возможно, а здесь невозможно. Там переключается все автомат. Александр, счет по картам никогда на стримах не отображался или забыл в этот раз. Не отображался. После того, как я перешел на Windows 10, к сожалению... Тут нельзя его отобразить Ну, можно, конечно, от руки написать Я все думал, как это лучше сделать, оформить, я имею в виду, да, то есть куда это э, воткнуть, типа Ну, типа, чтобы на экране, помимо счета э, в матче, был счет еще и по картам Но что-то никак не могу придумать так, чтобы это было красиво Вот, это и мешает Какая следующая карта? Следующая карта Дэдаст 2, но если Нукус выиграет карту Трейн, то следующей карты не будет. А Нукус, кстати говоря, принимает очередной выпад от своих соперников. Принимает его добротно, что сказать, да? Но Гайвер успевает поставить бомбу на точке Б. Воспользовавшись, так сказать, замешательством своих соперников, удается поставить, ну, просто денежную бомбу. Не более того, чтобы спасти экономику и в следующем раунде закупиться. Хотя, если я не ошибаюсь, так на взгляд... Команда самарканцев и так в следующем раунде бы закупалась Эту бомбу можно было не ставить в принципе Но это не критично, опять же Это такое Вкусовщина, я бы сказал Кстати, напоминаю, дорогие друзья Что в чате на ютубе вы можете проголосовать за команду Которая, по вашему мнению, победит в этой встрече Пока что 53 голоса Ну процентов, в смысле 53 процента голосов опрошенных Было отдано команде из Уса. Плюс 500 уе за си-4. Не, ну я понимаю, я понимаю, естественно. Это же, я же поэтому и говорю, денежная бомба. Она исключительно дает денежку, но надо признать, она и игроку обороны дает денежку за то, что он ее раздепил. Поэтому тут как бы обоюдоострое лезвие, так скажем, получается. Джаггернауты Галь Гадот забирают Чингисхана и Саяджина. И в результате у нас получается даже еще и перевес за самарканцами. Не такой уж прям, чтобы сильный перевес. Даже я бы сказал... У обороны в теории может получиться раунд более простой. Ну, в зависимости, конечно, от того, на какую точку и кто пойдет. Когда на Манган играет, на Манган играет завтра. Вот он, тот самый вопрос. Я же только в начале карты сказал, что говорю об этом. Но кто-нибудь по-любому спросит еще раз. И да, все-таки спросили. Саматов. Ну, слышно же, да, что на вагоне... А, это Саматов сам об вагон. Все, пардон. Завтра еще раз. Еще раз говорю, дорогие друзья. Завтра играют команды. Сурхон Дарё против Намангана. Также Корши 2 против Бухары 2. Ну и в результате, видите, я же говорил, что позиционный перевес на самом-то деле частично, как минимум, есть у команды Нукус. Будет зависеть от позиции самарканцев. И самарканцы грамотно своими позициями распорядиться не смогли. Поэтому мы получаем 13-8. И потенциальный уже, простите меня, камбэк от Нукуса. Когда играет Бухара? бухара один или Бухара-2? Ну, Гайвер! Ну, серьезно, ну, Гайвер! Ну, сколько пуль потребовалось бы вообще так-то вот, чтобы убить его? Ну, я имею в виду, кого он там, Соматова, вода расстреливал. Саматов просто на самом деле взял 200 хп. Один. Ухара один, ой, я не знаю. На следующей неделе, по-моему. На этой неделе, кажется, не играют. Рон Ти Погиб. Только что. Смерть у храбрых. Джаггернаут. Треть лайфбара и два соперника. При этом Хоржен 100 хп. И Чингисхан тоже 100 хп. Попытка разыграть. А есть, а сетки нету, к сожалению. Что это за игра, Юра? Чингисхан! Последнее слово за ним. Счет 13-9. Так, сейчас скажу точно. Так... А, бухара, бухара, бухара. Бухара один играет в пятницу. Кинзо. Минус. The Папай, Следом еще и минус, понятно. <laughs> Можно долго перечислять, да? Ну, в общем, кинзо. Квадракил. Четыре минуса, дорогие друзья. А кинзо случайно не Леонард. Володарчик из просто. Не думаю. Ну, хотя, может быть, без понятия, честно сказать. Ну, там не кинзор. А просто Кензо без буквы Р на конце. Леонард Володарчук или Вал Володарчик, как правильно, не знаю точно, но он узбек. Если да, то может быть, И если нет, то очевидно, что нет, потому что это турнир среди команд из Узбекистана. Ну хотя как выясняется, здесь есть. И игроки из Таджикистана даже. Саматов минус Гайвер. Джигернаут ответный минус по Саматову. 3 в 3 ситуация. И Кинг Папай в наглую что делает? В наглую то ли бомбу ставит, то ли пытается Ходжина забрать. Ну, в результате, кстати, Ходжина забрал, только минус не удалось сделать. Кензо. Снайперская винтовка, один против двоих. Минус Сурон Ти Один на один с Джигернаутом. Джигернаут такой: блин! Только башню занял! Только башню занял и тут надо, ну, черт возьми, не получилось. А, бомбу подобрал и побежал ставить ее на точку Б. Кинзо пока что еще не понимает, что это так. Кто там из пролиги? Ой, если я не ошибаюсь, Гальгадот по-моему, да? Чатик на ютубчике, поправьте меня, по-моему, Гальгадот же, да, бывший профессиональный игрок? Или путаю? Ну что, Кинзо отправляется на ретейк, выкидывает дым. Ну, дым-то лучше было бы, наверное, накидывать куда-нибудь ближе к точке. Что-то этот дым-то вообще... Зачем был выброшен этот дым? Вообще, ну, логично, что Самарканцы здесь выигрывают 14-й. команда из Каракал-Пакастана. каракал все. Я это тоже прекрасно знаю. Ташкент четко на допы вытянули. Да, согласен. Очень четко. Да там вообще четкий матч был. Вообще огромный респект Корши-1 и Ташкенту за то, что они показали нам в виде вот КС на первых трех картах сегодняшнего игрового дня. Саматов минус Гальгадот. Энтри-фраг, сделанный командой Нукуса. Ну вот, кстати, кстати. Была сейчас отдача 14-го раунда. Об этом я ничего не успел немножечко сказать. Обмолвиться. Но, но нужно все-таки. Потому что теперь самарканцы стали чуть ближе как минимум хотя бы к овертаймам. Да? То есть счет уже такой более-менее безопасный. Сложно, конечно, сказать, насколько сильно он что-то здесь обезопасит. И более того, я даже думаю, что Практически ничего Ну, ХАЕшка, которую Ходжин сейчас выбросил Вообще никуда не прилетела И пуля, которую он выстрелил, тоже, к сожалению, никуда не прилетела Зато вторая прилетела туда, куда нужно Ронтиджей! Вот это тайминги поймал Трипл килл от Ронтиджей А Чингисхан, 74 хпшечки И это, дорогие друзья, 15-10 Теперь для того, чтобы Нукус выиграл Нужно выигрывать через допы Общий счет подскажите, пожалуйста а общий счет по картам имеется в виду. Если по картам, то 1-0 В пользу Самарканда А если счет по раундам, то он на экране Да, Гальгадот Да, вот Гальгадот из профессиональных игроков Самуатов минус Гальгадот так, кстати, частенько уже я это озвучиваю. Саматов минус Гальгадот. Мне кажется, это самый частый минус в этом матче вообще. Они очень часто друг друга видят. И очень часто, причем эти перестрелки выигрывает парадоксально, но Саматов. Ну что, Джигернаут? Вместе с Гайвером остались вдвоем против четверых оппонентов. Если этот раунд сейчас удастся чудом просто вытащить, то самарканцы станут победителями на второй карте. Мы пойдем смотреть Даст-2. Все такие дружные и довольные. Но, правда, конечно, 2 в 4 выиграть это еще надо постараться. Гайвер. Минус Ходжин. Ну, кстати, теперь уже стараться нужно не так сильно. В целом, знаете ли. Ну, сотый саматов, конечно, представляет сейчас опасность. Оп. Оп! Минус от Гайвера. 2 в 2. А я напомню, ситуация... О, еще один минус от Гайвера. Хорош! И... И внезапно у нас зависает и обрывается демо запись. Почему? Ну, потому что раунд выигрывают ребята из команды Самарканд. И счет в матч становится 16-1. 10. И суммарно 1-1 по картам. Вот. Спросите, почему такая неловкая пауза, да, сейчас повисла? Один момент, дорогие друзья. Так, ну, в принципе, Хасан, в принципе, ты же, да, можешь, в принципе, сейчас это сказать.